Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Мы проводим операции по поводу ожирения, так называемое морбидное ожирение – это люди, страдающие избыточным весом, сахарным диабетом, гипертонической болезнью. Когда пациент а, не справляется самостоятельно с избыточным весом. В таких случаях ну, показано оперативное лечение, так называемый гастропластик, различные виды гастропластики. Различие между этими операциями состоит в том, что при бандажирении остается желудок на своем месте, просто одевается кольцо в верхней части желудка, уменьшает тем самым объем желудка и соответственно принимаю, принимаемое количество еды. При резекции желудок также остается на своем месте, но производится удаление большей части желудка, что приводит также к уменьшению объема и количества принимаемой пищи. Шунтирующая операция – это когда присоединяется тонкая кишка к желудку, верхняя части желудка формируя небольшой карман для того, чтобы пища проходила, минуя верхнюю часть тонкой кишки, нижнежалежащие отделы тонкой кишки. Соответственно, что является основанием для уменьшения всасывания еды, что в конечном итоге приводит к уменьшению массы тела. Все эти операции производятся липароскопическим способом малотравматичным. Это 4 прокола на передней брюшной стенке, максимальный размер прокола – это сантиметр. Вводятся специальные инструменты, через которые производятся эти операции. Операция идет под общим наркозом, продолжительность операции в среднем около часа. После операционного периода пациент просыпается на операционном столе, в полном сознании переводится в палату. Вид доступа позволяет произвести раннюю активацию пациента. Через два часа после перевода в палату пациент самостоятельно поднимается и начинает пить воду. После операционного периода объем принимаемой э, пищи уменьшается, что приводит к постепенному снижению веса. При различных видах операций это от 60 до 90 процентов от избыточной массы, которая был в дооперационном периоде пациента. Сброс этого количества, этого веса происходит в течение первых шести э, месяцев. Иногда может длиться постепенное снижение веса до года. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.